Основной список упражнений, которые вы должны включить в программу для развития мышц спины. Середина. Низ и верх спины. Тяга штанги в наклоне обратным хватом. Низ широчайших мышц. Ромбовидные мышцы. Середина и низ трапеций. Базовое упражнение. Рост мышц середины спины в толщину. Тяга штанги в наклоне. Вверх широчайших мышц спины. Ромбовидные мышцы. Середина и низ трапеций базовые упражнения. Увеличивают все мышцы середины спины. Горизонтальная тяга в блочном тренажере. Низ широчайших мышц спины, ромбовидные мышцы, середина и низ трапеций, базовые упражнения, толщина и детализация низа спины, становая тяга, мышцы, прилегающие к позвоночнику бедра и ягодицы. Базовые упражнения для спины и ног. Сила и объем. Тяга Т-штанги – это упражнение для максимальной проработки мышц спины, так как именно оно в совокупности с тягой обычной штангой в наклоне обеспечивает максимальный рост широчайших мышц и увеличение их размеров и толщины за весьма небольшой промежуток времени. Вертикальная тяга широким хватом. Верх широчайших мышц спины, трапеции и ромбовидные мышцы, формирующие упражнение ширина и масса верха спины. Трапециевидные мышца. Тяга штанги подбородку, средние дельты, вверх и середина трапеций Формирующие упражнения отделяет трапеции от дель. Шраги с гантелями. Вверх и середина. Трапеции, формирующие упражнения, поднимает и выделяет трапеции. Шраги со штангой. Вверх трапеции. Базовое упражнение. Масса и толщина верха трапеции. Шраги со штангой за спиной. Вверх трапеции. Формирующее упражнение утолщает верх трапеций и шею. Подтягивание на перекладине. Вверх широчайших мышц спины. Лучшие базовые упражнения для увеличения ширины спины. Тяга гантели одной рукой в наклоне. Широчайшие ромбовидные мышцы спины. Середина и низ трапеции. Детализация и симметрия левой и правой половины спины. Горизонтальная тяга в блочном тренажере широким хватом вверх, широчайших мышц спины, ромбовидные мышцы, середины и низ трапеции, базовые упражнения, увеличение ширины спины. Вертикальная тяга обратным хватом. Низ и верх широчайших и ромбовидных мышц, формирующие упражнения, Очерчивание и детализация широчайших мышц спины. Уловер в блочном тренажере, стоя широчайшие мышцы спины и низ грудных мышц, изолирующие упражнения, детализация и форма широчайших мышц спины. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья.